В погоне за идеальными параметрами мы часто ищем спасение в различных диетах, многие из которых не являются эффективными и даже вредят здоровью. Однако, есть и такие, которые могут быть приемлемыми и щадящими. Одной из них является гречневая диета для похудения. Результаты порадуют. Вы можете сбросить от 5 до 10 килограммов за 2 недели без вреда и стресса для вашего здоровья и организма. Диета довольно простая и эффективная. Все, чего нужно придерживаться, не превышать среднесуточную норму гречки. Исключить специи, соль, приправы, сахар. По сути, гречная диета – это монодиета, поэтому придерживаться ее можно крайне непродолжительное время и не часто. Преимущества диеты. Если готовить гречку правильно, то ее калорийность не превысит 170 калорий. Это означает, что ограничений в количестве продукта нет. Кушайте, пока не ощутите насыщение. Ужинать нужно не позднее, чем за 4 часа до сна гречек быстро утоляет чувство голода, она очень полезна. Продукт насыщает организм витаминами и минералами. В ее составе есть кальций, магний, железо, белок. Учитывая это, риск навредить своему здоровью сводится к минимуму. Гречневая диета на 3 дня способствует похудению, похуданию и очищению организма. Она не очень сложная. Главным продуктом в меню будет, конечно, гречка. С вечера залейте один стакан гречневой крупы двумя стаканами горячей, кипяченой воды. После Емкость следует утеплить и оставить, настаиваться до утра. Утром кушайте кашу в чистом виде, ничего не добавляя. Ни соли, ни сахара, ни молока, ни масла. Выпивайте не менее 2 литров воды в день. Если терпеть ограничения сложно, в рацион можно добавить кефир до 2,5% жирности, лучше обезжиренный. В день можно не более 1 литра. В самом крайнем случае можно перекусить апельсином или несладкими яблоками, сухофруктами. Разрешаются кофе, чай без сахара, зеленые смузи. Выходите из диеты постепенно. Повторяйте эксперимент не раньше, чем через месяц. 3, 7 или 14 дней. Что выбрать? Это зависит от цели. Что вы преследуете? Если вас беспокоит, от 2 до 3 лишних килограмма, скорее всего, эта вода. Вам может помочь трехдневное сидение на гречке. Если же избавляться предстоит от большого количества килограммов, подойдет гречневая диета на 7 или 14 дней. Итак, вы решили пройти этот путь более сложный и длинный. Пора познакомиться с 7-дневной диетой на гречке. Здесь действуют аналогичные правила. Запаренная с вечера гречка, никаких специй, кефир по желанию, много чистой воды. Преодолели? Усложняем. Гречного диета на 14 дней. Здесь немного проще, так как процесс затяжной допускаются некоторые поблажки. Фрукты, кроме банана и винограда. Овощные салаты без сметаны и майонеза, с каплей масла. Яйца, нежирный творог, натуральные йогурты, свежая зелень. Здесь как и в предыдущем варианте, разрешены кефир, черный и зеленый чай, кофе без сахара и сладости. Эта диета позволяет сбрасывать вес не слишком быстро, но безопасно. И она более комфортна для организма и состояния в целом. Несмотря на полезность продукта, все же существуют и противопоказания в гречневой диете. Если вы беременны или кормите грудью, если склонны к депрессиям, болеете диабетом, гипертонией, имеете почечную или сердечную недостаточность, Тогда вам стоит отказаться от диеты. Другой вариант – соблюдать под наблюдением врача. Также диета запрещена людям, пережившим хирургическое вмешательство в брюшной полости. Если ничего из вышеперечисленного не наблюдается, гречная диета разрешена. Преимущество гречневой диеты. Вы не ощутите вялости, усталости, слабости и истощения. Каждый день будете чувствовать все большую легкость и терять лишний вес. На этой диете можно потерять больше, чем 5 кг за неделю. Устранятся отеки за счет отсутствия в рационе соли. Клетчатка, которой наполнена гречка, поможет очистить печень и кишечник. Во время похудения наблюдается заметное снижение количества целлюлита и на проблемных участках. Низкая стоимость гречки и кефира доступные продукты. Будет наблюдаться значительное улучшение внешнего вида кожи и ногтей. Благодаря белку, который содержится в гречке, кожа во время похудения не будет обвисать, а наоборот станет упругой и подтянутой. Наряду с преимуществами есть и перечень недостатков. Первое. Гречневая диета может подходить далеко не всем. Как следствие, это может сопровождаться головными болями, раздражением и слабостью организма. Чтобы определить, подходит ли именно вам такой способ похудения, достаточно провести лишь один день, так называемый разгрузочный день на гречке. Вторым недостатком является жесткость рациона. В течение двух недель придется есть только гречку и кефир. Повторно сидеть на этой диете можно только с перерывом в месяц. Помните о том, что сидеть на гречневой диете запрещено больше двух недель. Третье. Будьте осторожны во время диеты. Возможно обострение хронических заболеваний. Не стоит пренебрегать противопоказаниями или правилами, ведь нежелание им следовать может привести к серьезным последствиям. И, конечно же, предварительно почитайте отзывы о гречневой диете. Ищите на независимых площадках типа отзывика, больше вероятности получить правдивую информацию. Проконсультируйтесь с врачом. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!